Так, запись пошла. Итак, тема у нас сегодня – сопровождение новичка. Напишите, пожалуйста, в чате двоечки, у кого уже из вас были новички в нашем проекте, и вы уже их начали сопровождать. Да? У кого, может быть, какие-то бывают сложности, трудности в сопровождении если вдруг я что-то сегодня не затрону, то вы в конце вебинара сможете вопросы свои задать в чате, и я постараюсь на них ответить, хорошо? Ну, поехали. Ну, вообще, когда у партнера нашего проекта появляется самый первый новичок, да, это такая непередаваемая, неописуемая радость это сначала радость, потом э, такое недоумение, что делать, да, надо. То есть, сам еще вроде как новичок, да, и тут уже у тебя новичок появляется, и что делать? Такой вопрос и паника, да, был такой. На самом деле надо сесть, успокоиться, запись я поставила, да, порадоваться, попрыгать, побегать, да, и подумать, во-первых, вспомнить, с чего начиналось ваше знакомство с проектом, да, как вас сопровождал новичок, и... Просто по полочкам все своему новичку точно так же разъяснить. Ну, начинаем мы с того, что нужно изначально новичка своего перевести на свою основную рабочую страничку, точнее, на свою основную страничку нерабочую, да, то есть вы где-то с новичком познакомились, где-то дали ему информацию о работе, он зарегистрировался, и вот ваша задача, чтобы его не потерять, потому что бывает такое, что странички блокируют, перевести на основную страничку, там, в любой социальной сети, где есть вы, где есть ваш новичок, контакт, одноклассники и так далее. Подружились, и после этого ваша задача его грамотно сопроводить, потому что именно от того, как вы будете новичка сопровождать, будет зависеть, вообще останется он в нашем проекте или нет, да, и будет ли он успешен в нашем проекте. То есть главное – качественно сопроводить новичка. А вообще существует два основных варианта сопровождения новичка. Я буду сразу про, их, про них оба говорить, да, не буду разделять, как раньше это делала, там отдельно рассказывать про то, как перепиской, сопровождать отдельно, как через Skype. Буду говорить про все сразу, в принципе, потому что разницы в том, что говорить новичку, да, что объяснять новичку, нет никакой. Единственное, каким образом вы это будете делать. Но, соответственно, конечно, есть разница в этих двух способах. То есть первый способ – это вы перепиской будете сидеть и писать новичку, да, то есть вы ему, он вам отвечать. Это, во-первых, будет долго но это более подходит, наверное, тем, кто сам еще недавно зарегистрировался, у кого только-только первые новички появляются, и как бы, для вас этот вариант будет более приемлемый, но хочу сразу вам сказать, да, чтобы вы настраивались на второй вариант сопровождения новичка изначально уже, то есть это через созвон, это через живое общение, то есть такие средства, как Skype, Viber, WhatsApp, да, бесплатные средства, которые нам подарила интернет, можно так сказать, да. То есть мы можем бесплатно созваниваться с человеком вообще из любой точки мира. А был бы у него тоже Skype, Viber или WhatsApp. То есть если у вашего новичка нету этих приспособлений, можно так сказать, да, этих приложений, то вам нужно просто изначально научить новичка установить вот эти вот приложения. Ничего сложного в этом нету. Сейчас практически у каждого человека телефоны, на андроиде, то есть смартфоны, да, они могут себе скачать бесплатно эти приложения. Если у человека есть желание, если он хочет работать, он себе установит. А вы, если вы даже новичок да, и боитесь пока что созваниваться, думаете, что я не смогу ответить на вопросы, там, растеряюсь да, и так далее, я вам советую начинать со скайпа, потому что там есть возможность создавать диалоги, то есть вместе со своим спонсором вы начинаете сопровождать своего новичка. Берете в охапку, прям под руку своего спонсора, договариваетесь, когда у него есть свободное время, и втроем созваниваетесь. То есть вы новичок и ваш спонсор. Первое время ваш спонсор разговаривает с новичком, вы слушаете, да, что он говорит, как он сопровождает. Вы со временем один, два, три раза, да, вот так вот созвонитесь с несколькими новичками, и вы поймете, что ваш спонсор, в принципе, говорит одно и то же каждому, потому что, по сути-то, суть-то одна, мы все одно и то же говорим постоянно. И вы просто поймете, что ничего сложного в этом нет, и вы уже будете готовы сами, точно таким же образом, без помощи спонсора, сопровождать своих новичков. А вот, дальше мы пойдем уже говорить о том, что необходимо новичку дать да, после регистрации. Вот. И вы уже накладываете на себя, каким способом вы будете использовать, то есть либо перепиской, либо через созвон. Но я еще раз подчеркну, да, что через личное общение, то есть созваниваться, да, не обязательно там с камерой созваниваться, главное, чтобы вы друг друга слышали. Это будет более продуктивно, это будет более эффективно. А поэтому я не буду сегодня давать никакие шаблоны, нет смысла, я думаю, в этом, да, то есть что писать, ну, будет там пара шаблончиков, да, и то лучше их менять, потому что за одинаковые шаблоны социальные сети блокируют. Вот. И вообще не пытайтесь найти у кого-то какие-то шаблоны, да, потому что, ну, это все избитые фразы, они не работают старайтесь писать от себя, вот как вы понимаете, да, суть проекта, как вы понимаете вообще, что нужно делать, да, вот так и пишите. Может быть, у вас еще и лучше получится, да, а то так будете тратить время на то, что используете чужие шаблоны. Вот смотрите, пока еще мы, как бы, не начинаем именно вот самого сопровождения, да, в принципе, начало здесь закладывается. Ваша задача, так как у нас бизнес не однодневка, да, а мы создаем именно долгосрочный бизнес, который мы впоследствии можем передать по наследству, и, соответственно, у нас здесь партнерские отношения с нашими людьми, которых мы приглашаем, соответственно, нужно создать такую дружескую обстановку, да. Поэтому не начинайте сразу вот так, давай сейчас там все инструкции, да, и ты будешь делать, но... Кому-то так надо, да, может быть. Ну, я по себе говорю, да, что человеку нужно сначала к себе расположить, чтобы у вас в команде просто были такие доверительные, дружеские отношения. То есть просто с новичком, ну, так, неизначай поговорите, да, как вы это будете делать, либо через телефон, через скайп, либо вы будете переписываться, да, просто вот вам как вариант несколько вопросов, что можно спросить у новичка, то есть это узнать, пользовался ли раньше он продукция Reflame, знаком ли он вообще с ассортиментом. Да, потому что бывает люди очень редко, но бывает, что приходят и вообще ничего из Reflame не пробовали. Да, по разным причинам. Для кого-то дорого, для кого-то дешево. Вот, поэтому ну, просто спросите. да, На этом этапе тоже могут возникнуть какие-то вопросы, может быть, возражения даже. Очень интересно будет вам самим даже поработать. Uh, узнать, где покупал, потому что некоторые раньше покупали на рынке или тогда в магазинах, и их качество не устроило, понятно почему, да, потому что не свежий продукт, возможно, покупали. Uh, что понравилось, что не понравилось, может, какой-то любимый продукт у человека есть уже. Uh, и, узнал ну, знал ли он о том, что можно здесь зарабатывать, да? то есть такие вопросы, это как вариант. Ну, и, соответственно, в ходе разговора можете немножечко рассказать о себе, это всегда интересно, люди слушают, Истории любят, да, ну не пишите, конечно, там огромные тексты, не рассказывайте по полчаса о себе, а просто пару слов, да, то есть как вы пришли в компанию, когда пришли, какие у вас уже есть результаты, что вам нравится в работе, какие у вас любимые продукты, может быть, да, может быть, вы тоже, как многие пришли и раньше вообще не знали о том, что в Арифлейн можно таким образом зарабатывать, да, строить бизнес, что вы думали, может быть, что можно только продавать, да, то есть вот такие вот свои внутренние, бывшие, а, такие а, возражения, можно так сказать, да, тоже делитесь ими со своими новичками. Вот это вам как такой, для, для размышления, да, такие вопросы, которые можно дополнить своими. А теперь посмотрите, вот это... Минимум, что должен спонсор дать своему новичку. То есть какую информацию должен дать новичку. Чем должен ваш новичок владеть, можно так сказать, да, на, на начальном этапе. То есть он должен активировать свой электронный адрес на электронную почту, придет письмо. да, а Затем он должен знать про верификацию паспортных данных. Сейчас у нас с этого каталога началась верификация по паспортным данным. То есть если человек хочет... Именно строить бизнес, не просто для себя покупать, да, если просто для себя покупать, то ему про это не надо говорить. Если он хочет строить бизнес, то он должен знать о том, что в компании необходимо предоставить паспортные данные, но об этом я чуть позже скажу. Он должен знать про стартовую программу, про то, что можно вернуть плату за регистрацию, то есть компания возвращает 149 рублей. А вкратце объяснить еще раз, стоит проект, ну, я так делаю, то есть... Я подстрахуюсь, можно так сказать, да, сама для себя, для уверенности, чтобы я точно была уверена, что мой новичок четко понимает, в чем смысл работы в нашем проекте. Да. Я для себя еще раз поддаюсь с Дальше он должен быть подключен к командным чатам, и вы должны дать необходимые инструменты для работы, такие как сайт, наш командный, да, подключить к рассылке к нашей и объяснить с чего начать работу сейчас подробненько обо всем об этом я вам расскажу пока все понятно напишите пожалуйста поставьте плюсики если понятно и минусы если пока еще не, ну, непонятно да ну хотя в принципе на этом этапе еще не все может быть понятно естественно плюсики пошли хорошо. Вот смотрите, первый шаг, мы новичка поздравляем с регистрацией, там да? новичку автоматически после регистрации приходит на его электронную почту письмо от Ariflame, в котором он должен подтвердить свой электронный ящик. Мы об этом новичку говорим, то есть либо мы созваниваемся с ним, да, говорим зайди на свою электронную почту, подтверди, пройди по ссылке, либо мы ему пишем да, об этом. И еще раз дублируем, то есть, когда вы регистрируется новичка, вы будете знать номер новичка и пароль, который ну, мы обычно сами пароль устанавливаем, сами придумываем, да, и, соответственно, новичку еще раз эти данные даем. Ну, я вот пишу, если пишу, да, если нет возможности звонить, может, человек трубку не берет, да, то... Пишем примерно вот такое сообщение. То есть, чтобы человек сохранил свои данные, дублирую номер пароль и даю первое задание, это активировать свою учетную запись, то есть перейти по ссылке в письме. Далее. Следующий шаг. Мы должны человеку пояснить, для чего нужна верификация паспортных данных. Да, опять же повторюсь, это для тех, кто пришел именно строить бизнес, работать, да, не для тех, кто пришел покупать со скидкой. И каким образом это объяснить да, человеку, что нужно предоставить паспортные данные? Просто нужно показать, может быть, на картинках, может быть, на пальцах, я не знаю, да, если вы будете в скайпе созваниваться, что всех последующих новичков вся команда да, будет регистрировать под него. То есть сначала мы строим цепочку, вот как на первой картинке, да, на левой, друг по другу регистрируем, а потом, когда он выходит на 12-15%, он начинает строить свою вторую ветку, но если он не предоставит компанию, как бы не подтвердит своими документами, копии паспорта, что это действительно он, что все данные, которые он указывал при регистрации, действительно верные, действительно его, да, настоящие, то он не сможет строить свою вторую ветку. Соответственно, какой смысл в том, что у него будет только одна веточка, доход от этого будет либо очень маленький, либо его не будет совсем. Зависит от самого вашего новичка, да? И после того, как вы это объясните, что мы сейчас будем под вас регистрировать новичков, вы будете выходить автоматом на процентный уровень, да, а потом вам нужно будет строить вторую ветку, то в этом случае человек, если он пришел именно на бизнес, то он будет понимать, для чего от него нужны эти данные. Да? Ну и вдобавок новичку... После регистрации, через некоторое время, приходит вот такое вот письмо на электронную почту, в котором говорится как раз-таки уже от самой компании, что действительно необходимо подтвердить свои паспортные данные. Сделать это нужно в течение 21 дня с момента регистрации. А если человек этого не делает, то ему блокируется возможность именно под него в первую линию регистрировать новичков. Он потом, конечно, если решит, например, попозже начать регистрировать, да, свою вторую ветку стоит. он, конечно, сможет предоставить позже э, всерокопию своего паспорта, и ему блок снимут. Но вы должны просто человеком об этом предупредить сразу, чтобы он понимал. И там же есть ссылочка, вот внизу желтым цветом я ввела, да, по которой человек переходит и загружает фотографию паспорта э, компании Reflame. И смотрите, вот я здесь показала, да, как можно... Сделать. Даже сама компания в инструкции, как это делать, она пишет, что вы можете на своем а, паспорте, да, который вы сканируете или фотографируете, отправляете в компанию, вы можете прям вот так вот желтым, ну, не обязательно желтым, я так сделала, да, можете вот так вот а, подписать в какой-нибудь программе, да, которая редактирует фотографии, что это только для верификации в компании Reflame. То есть таким образом вы себя еще раз подстраховываете, точнее, ваш новичок, себя еще раз постраховывать, да, что вот такой вот скан паспорта, <laughs> если кто-то решит там какие-то, ну, у кого-то у из ваших новичков будут мысли плохие, да, что сейчас там с моим паспортом что-то сделают, да, какой-то кредит повесить, то а, вот с такой припиской, то есть если даже распечатать такую фотографию, да, и... Как серокопию дать? Естественно, там уже видно, что это только для верификации. То есть это не является серокопией документа. Здесь он как бы не считается настоящим, да, можно так сказать, никакой юридической силы он не несет. Вот. То есть новичок может таким образом сделать поверх своего паспорта, но ну, чтобы все данные, серия, номер, да, были видны читаемы ваши фамилия муж дата рождения да, чтобы все эта компания могла проверить а поверху вот такую вот как бы, климу можно так сказать сделать а, и это все у нас загружается на сайте ариклин в разделе заказы Дальше управление моими документами, да, как бы быстренько сейчас пролистаю, чтобы вы, может быть, тот из вас еще не знает, как это делается, да, и вы не можете новичкам сам объяснить. То есть нажимаем на заказы и потом слева управление моими документами. Загружаем копию паспорта, выбираем из подготовленной папочки, да. Степан спрашивает, что-то я не понял, это паспорт, надо отправить в компанию, да, с этого каталога у нас компания вводит верификацию паспортных данных, потому что очень много фиктивных регистраций проходит, люди указывают неправильные свои паспортные данные, и потом возникают проблемы, при, когда они собирают уже открывать ИП, чтобы деньги получать от компании наличными, да. Оформление документов начинается, и тут возникают вопросы, почему у человека такие паспортные данные, а при регистрации он оказался совершенно другие. И происходит это еще потому, что некоторые консультанты не очень, можно так сказать, честно работают, да, перерегистрируют консультантов из других структур. Чтобы этого не было, компания вводит эту верификацию, чтобы не было повторных регистраций, чтобы не было ошибок. Как мне это сделать, я сейчас показываю. Да? То есть заходите в свой личный кабинет на сайте Арифлейм, в раздел «Заказы», «Управление моими документами», либо сканируете свой паспорт, либо фотографируете, сохраняете куда-то себе на рабочий стол. Там, да? И вот таким образом, как сейчас показываю, загружаете, открываете, сохраняете, да? и вам потом напишут, что... На проверке ваши данные находятся. В течение суток проверяются данные, потом вы в, себя в личном кабинете, в том же разделе, увидите, какой результат. Да, копия дополнительно отправляется. То есть Станислав спрашивает, что дополнительно отправляем копию. Если человек зарегистрировался именно для построения бизнеса, не просто покупать для себя. Если он покупать для себя просто со скидкой хочет, ему не надо это делать. Да, вам желательно это сделать в течение 21 дня. Степан спрашивает, да, я недавно зарегистрировался, в течение 21 дня вам нужно это сделать. Да, вам это нужно сделать. Это можно сделать и позже, но просто у вас все это время будет стоять блок на регистрации. Вы не сможете под себя регистрировать людей и ваша команда, соответственно. Далее поехали. Про верификацию все понятно? Напишите в чате, все ли понятно про верификацию паспортных данных. Отлично. Далее, следующий шаг. Вам необходимо новичку дать информацию о стартовой программе и о том, что можно вернуть плату за регистрацию. То есть, когда вы с новичком разговариваете... Проще всего опираться на то, что компания «Арифлейм» автоматически присылает после регистрации новичку письмо с его данными. И вы просто говорите «зайди на свою почту, открой письмо от «Арифлейм», да, после того, как ты подтвердил свою электронную почту, приходит еще одно письмо, вот такое, вот как вы сейчас видите на слайде». В нем указывается номер, пароль, то есть вы еще раз новичку на это указываете, и внизу в письме пишется стартовая программа. Если нажать на картинку, да, стартовая программа, автоматически новичок переходит на свой, точнее, в свой личный кабинет на страничку с описанием стартовой программы. И вы ему об этом говорите: да, что вот впереди по этой. «Картинки» нажми, да, попадешь на свою страничку в раздел «Стартовая программа», почитай внимательно, эти подарки ты можешь получить. И а, обязательно новичку отчитайте 21 день, потому что первый шаг новичок может сделать в течение 21 дня с момента регистрации. В течение 21 дня с момента регистрации новичка идет первый шаг. А, и укажите обязательно дату, когда у него этот первый шаг заканчивается. У себя тоже отмечайте, когда у ваших новичков заканчивается первый шаг, да, чтобы потом можно было напомнить об этом новичку за несколько дней. Что касается возврата паты за регистрацию, да, 149 рублей, то автоматически, если человек проходит первый шаг в течение 21 дня, да, то сделать 100 баллов суммарно то ему компания на регистрационный номер возвращает 149 рублей, которые он может использовать на оплату своего нового заказа в новом каталоге. То есть это выгодно для новичков, да, получается, они как бы регистрируются бесплатно. Следующее, что мы должны объяснить, ну, я, по крайней мере, так делаю, да, вкратце объясняю суть работы. А суть работы вкратце – это… Три кита нашего проекта, да, я обычно так говорю, то есть я новичку обычно как объясняю. Сначала спрашиваю, ты, все ли тебе понятно, да, вот из той информации, которую ты изучал до того, как зарегистрировался. Ну, иногда говорят, да, все понятно, иногда говорят, там, какие-то вопросы задают, да, спрашивают, обязательно ли покупать <laughs> и так далее. Отвечаем, естественно, на эти вопросы. А... И в любом случае какой бы ни был ответ, я все равно человеку дублирую. Я говорю, давай еще раз, чтобы я была точно уверена, что ты точно действительно правильно все понимаешь. Уточним, что наш проект строится на трех основа, на трех китах. Это личное потребление. То есть ты просто меняешь обычный магазин на свой интернет магазин орфлайн, покупаешь для себя все необходимые продукты, которые ты покупал раньше в обычном магазине, теперь ты по той же самой цене, даже иногда дешевле со скидкой 20%, да, покупаешь у себя в магазине, причем хорошего качества, без подделок, да, и плюс еще получаешь за это подарки, и можешь построить свой бизнес. Второй кит – это рекрутирование, то есть приглашение других людей в свою команду, потому как если ты будешь просто покупать для себя, но не будешь рекрутировать, приглашать других людей, то бизнес-то здесь не построишь. Один поле не воин, как говорится. Да? А, как рекрутировать, как приглашать, мы этому всему обучаем, да, то дальше. А, и обучение. Соответственно, всему новому нужно учиться. И если вы учиться готовы, то а, ничего сложного здесь нет. Учиться может даже... Студент, пенсионер, да, ну, полный чайник даже в компьютере, в интернете. Вот, и в конце спрашиваю. Это все понятно, да, то есть какие-то вопросы еще есть. Ну, обычно люди спрашивают, на какую сумму надо делать заказ, да, а сколько людей надо пригласить, да, и так далее. Соответственно, отвечаем на все эти вопросы. Ну, тут э, диалог. Хорошо, если у вас будет диалог. Не так, что мне не нравится, например, когда новичок, всегда говорит, да, да, все понятно, да, да, все понятно. Обычно такие новички потом ну, просто теряются. Им да, да, все понятно, а потом они куда-то деваются. Вот Когда человек интересуется, когда он спрашивает, когда он возражает, даже да, когда говорит, что я не могу каждый месяц покупать, тогда с этим человеком интересно работать, и он потом, когда вы ему всю суть-то показываете, что это действительно выгодно, тогда он остается с вами. Степан спрашивает, что ничего страшного, что я еще в двух истевых компаниях работаю. если вы там не бизнесмен, если вы там просто потребитель, то ничего страшного. Далее. Вот. Следующий шаг. Подключаем новичка к командным чатам. Наш основной чат находится в скайпе. Если вашего новичка нет в скайпе, он им не пользуется, научите. Потому что если у человека есть компьютер, даже не обязательно иметь камеру, чтобы установить скайп. Это абсолютно бесплатно. Есть видео уроки, как его установить. Это очень быстро делается на любой компьютер. На старый, на новый, без разницы. Если у человека только с телефона или с планшета, работает, да, то то же самое на любом телефоне, смартфоне, да, на любом планшете, уж тем более, тоже можно установить скайп, и э, бесплатно это все делается и подключается. И потом подключается его к чату, чтобы он всегда был в информационном поле, даже если вдруг вас на связи нет, чтобы он знал, к кому можно обращаться. То есть вся команда на связи ему всегда помогут, ответят на его вопросы. Если у вас есть еще какие-то командные, ну, внутри командные чаты, да, именно по веточкам вашим, ВКонтакте, в Одноклассниках, тоже подключайте. Тут у вас уже диалог какой-то пошел, да, я смотрю не по теме маленьком. Давайте не будем отвлекаться. Следующий шаг. Нам нужно новичку показать инструменты для работы. То есть, чем он может пользоваться в своей работе. У нас есть командный сайт «Энергия роста». Вот внизу красненький да, такой. Этим сайтом он может пользоваться для подключения к рассылке своих новичков. да, И вы его на этом же сайте тоже подключаете к рассылке. Дальше покажу, как это делается. А там же есть онлайн-каталог, каталог Wellness, раздел о здоровье, да, то есть там можно видео посмотреть, а там можно почитать истории успеха, там можно а, акции для новичков увидеть все, да, и у нас есть коуч-центр, то есть на котором собрана вся информация именно обучающего характера, то есть а для новичков, для партнеров отдельно а пароли тоже новичок дает своим, ну, спонсор дает своим новичкам, да, и, соответственно, новичок проходит... Все обучение на этом сайте. Все шаблоны даже там есть, да. Поэтому новичок просто должен эти инструменты знать. Если вы общаетесь в скайпе с ним, да, вы даете ему ссылки эти. Показываете через демонстрацию экрана, в скайпе есть такая классная функция. Показываете эти все разделы, чтобы новичок наглядно, зрительно, да, в зрительной памяти у него откладывался все. Если вы переписываетесь, то тоже даете ссылочки. А вот к рассылке подключаем вот здесь, да, то есть у нас на сайте «Энергия роста» есть раздел «Обучение», справа я желтеньким выделила. И вы заходите в первый раздел «Подключить новичка» к командной рассылке, там указывается электронную почту новичка и подключаете его к рассылке, чтобы он получал обучающую рассылку от нас. Седьмой шаг следующий, да, объясняем новичку с чего ему нужно начать работать. То есть, новичок, когда приходит, его что интересует в первую очередь? Его интересует, ну и что делать дальше, да? Они же так спрашивают. То есть, вы изначально с новичком обговорите, что давайте мы не будем бежать вперед паровоза, я вам объясню все, по полочкам, чтобы вы не запутались. Но как я буду вам говорить, да, так вы, пожалуйста, и делались. Говорите изначально с новичком таким образом. Да. А если вы говорите новичку, что надо активировать страничку, ему надо активировать страничку сначала, да, а не бежать там деньги зарабатывать, потому что даже без активации странички он дальше ничего не сделает. Поэтому договоритесь сразу изначально, что давайте будем бежать вперед паровозом. И уже потом, когда вы это все подготовительные этапы сделали, да, он новичок и свою почту активировал, ознакомился со стартовой программой, вы ему рассказали, соответственно, о важности размещения заказа, да, потому что если он у нас по баллов делает заказ, то он а, возвращает себе плату за регистрацию. И после этого вы объясняете, с чего начать. То есть прям по пункту может так и написать, что тебе нужно сейчас активировать свой регистрационный номер, сделать заказ. Либо на любую сумму, чтобы остаться в проекте, да, потому как если ты заказ не делаешь в течение трех месяцев, тебя автоматически удаляют, и все те последующие новички, консультанты, которые будут под тобой регистрироваться, ты их теряешь. Потому что ты систему удаляешь автоматически, как неактивный. Дальше твоя задача создать 2-3 рабочие странички. Соответственно, он уже получил от вас. Вот этот обучающий сайт, да, на котором в разделе «Партнер» он найдет необходимые уроки, инструкции, как работать ну, практически во всех социальных сетях. В ВКонтакте, в «Одноклассниках», в «Инстаграме», вдруг вокруг, на «Ютубе» как работать. Да? То есть там есть все инструкции, он их просто смотрит и выбирает для себя любую социальную сеть, создает 2-3 рабочие странички, оформляет эти странички, это следующее задание для него, и дает вам, как спонсору, на проверку. Потому что очень часто бывает так, что новички ломут головой, бросаются, странички создали, оформили всякие снакиз и пошли приглашать, а потом проходит месяц, и вы у них спрашиваете, ну что, как дела? Они говорят, да никак, не регистрируется никому ничего не надо и так далее. да? Потом открываете их странички, ну дай-ка, посмотрю, что, почему тебя не регистрируется. А там, черт, много условий на страничке, да. Там а, что-то вообще непонятное, И, да просто даже люди бы не стали к такому, к таку, на такую страничку добавляться в друзья, да. Просто страничка неправильно оформлена, либо там все про Reflame написано, да. То есть там одни картинки, каталоги загружены, естественно, их не будут добавлять друзья, и вот новичок сидит вот так вот и говорит, ничего не получается. Поэтому вот на этом акцент сделайте: да, что не беги опять же, вперед паровоза, а создай, оформи странички и пришли мне ссылки на, на них. Я посмотрю, подскажу, может быть, да, что подправить, что добавить, что убрать. И потом дам следующие рекомендации тебе. И еще одно задание новичку это быть активным в чатах. То есть. Вы новичка в чате подключили, и вы его как бы инструктируете, да, что этот чат информационный, и будь в этом чате не просто слушателем, да, но и активным пользователем. Задавай свои вопросы. Если наш ответ на чей-то вопрос, отвечай на них. Да? Пиши какие-то отзывы, комментарии. Вот. Поэтому приветствую новичков своих. Ирин, я занята. Вот, то есть, чтобы ваш командный чат, он не молчал, а чтобы он был такой живой, кипящий. И, соответственно, когда вы новичка запускаете своего чата, вы его приветствуете, и все ваши партнеры, которые находятся в чате, тоже должны его приветствовать, да, и... Своего новичка, когда запускаете, тоже учите, что когда мы будем приветствовать новичков, то тоже приветствуем, да? вот вот. Что а, необходимо знать, что очень важно, да, при работе с новичком. А, вот это не просто цифры, да, это, можно сказать, даже из психологии маленько взято, да, Запомните вот это и никогда не нарушайте эти правила. Первое. Необходимо регистрацию, как только вы ее получили, да, провести. Ну, лучше вообще сразу провести, да, но не позже, чем через 24 часа с момента получения заявки. Не с момента, когда вы увидели да, ее у себя на почте, а с момента получения, как только эта заявка пришла. Почему это важно? Потому что если вы это не сделаете или сделаете позже, новичок просто подумает, что, наверное, заявка не дошла и пойдет где-нибудь зарегистрироваться в другом месте. Потом вы этого человека уже не сможете зарегистрировать. Очень важно как можно быстрее провести регистрацию. И второе, очень важно связаться с новичком тоже как можно быстрее. То есть в эти вот 24 часа уложиться. Либо списаться, либо созвониться, да, как мы до этого говорили. Далее, необходимо первые инструкции дать, опять же, лучше в те же самые 24 часа первые, да, но не позже, чем в течение 72 часов. Потом у человека просто теряется интерес, когда на него не обращают внимания, да. Если у вас нет возможности, вы куда-то уехали, вы знаете, что у вас не будет интернета, свяжите вашего новичка со своим спонсором. Спонсора попросите, чтобы он за вас с этим новичком поработал. Да? Естественно, каждый, всех новичков спихивать не надо, но ну, спонсор, да? но если вдруг такие ситуации бывают, да, что надо куда-то уехать, или вы не можете, просто вы без связи остаетесь, то к спонсору, естественно, обращаетесь. Главное, чтобы ваш новичок не остался вообще вот один на один. Да? и не пошел куда-то искать другую информацию, точнее информацию в другом месте. То есть в этот момент необходимо созвониться, списаться, дать инструкции, которые мы сейчас с вами просматривали. И в течение этого времени, то есть три дня да, после регистрации, как только вы дали все вот эти вот необходимые первые шаги для новичка, рассказали. А вы должны новичка окружить теплотой и заботой, можно так сказать, да, а спрашивать, что понятно, что непонятно, что получается, что не получается, да? можно позвонить, можно написать, как вы общаетесь, уже сами определяете. Ну и в течение первых двух месяцев у вас идет, должно идти плотное сопровождение новичка, то есть это либо точнее, не либо, это и то, и другое, это и общение в личку, и общение в чатах ваших, да, и вы должны оповещать новичка о новых консультантах и его структуре, не ленитесь это делать, потому что когда люди, даже если пока еще не включились в работу, и они видят, что им постоянно приходит сообщение о том, что у вас в команде новичок, у вас в команде новичок, у вас в команде еще один новичок, да, то они начинают задумываться, ничего себе, я еще говорю, ничего не делал, а у меня уже там один, второй, третий, да? ну-ка дай-ка я буду разбираться хотя бы, да? что надо делать. Напоминать о том, точнее не напоминать, а повещать о том, что человек выходит на новый уровень каждый раз, поздравлять да, об этом. И, соответственно, необходимость активировать свой номер, об этом нужно постоянно. Не постоянно, но в течение двух месяцев первых Напоминать, это для тех, кто сразу не активирует свой номер регистрационный. Имейте это в виду, да, то есть не бросайте новичка, да, сразу, что вот он неактивный, и я не буду вообще внимания обращать, да, и не зацикливаться надо, и как бы на галочку себе иметь, да, что у вас есть такой человек, просто на автомате уже отправлять ему вот эти вот оповещения. Ну и вот как раз к этому подхожу, да, что если новичок вдруг молчит, бывает так очень часто, вроде сначала интересовался, интересовался, а потом молчит. Ну, я просто хочу посоветовать, да, чтобы вы не тратили свое время и энергию на тех, кто вообще никакой инициативы не проявляет, лучше эту свою энергию, это свое время сосредоточить на поиске новых активных партнеров, да, Каждый раз, да, нет, следующий, да, нет, следующий, да, нет, следующий. Да. Если вы будете пытаться постоянно разбудить мертвых, да так в кавычках говорю, спящих, да, то ну, просто будьте постоянно вот так вот в таком состоянии, будить, будить, будить. Но ну, это не работает, я так скажу. Да. А из этих, так сказать, мертвых, да, спящих могут проснуться некоторые, но когда вы будете их оповещать о том, что. А у вас в команде новичок, вы вышли на новый уровень, да, но для того, чтобы это происходило, нужно искать новых, нужно искать следующих людей, а не зацикливаться на тех, кто у вас пока что спит. И в любом случае всем отправляем, как я уже говорила, и активным, и неактивным, постоянно отправляем сообщение, что у вас новичок, у вас пополнения в команде. Либо, может быть, вы в чате там у себя пишете, да, что провожу регистрацию в вашу команду, провожу регистрацию в вашу команду, чтобы люди видели, что есть движение, что команда растет, и что пока что, и понимали, что пока что а, они от этого ничего не получают, да, что-то начало здесь работать маленечко. Вот так. А, и, а, соответственно, как я говорила в начале, да, я делала акцент на то, что обратить внимание нужно именно на личное общение при сопровождении новичка. То есть это посредством скайпа, вибера, ватсапа, подать телефона на крайний случай. Можно подобрать такие тарифы, да, которые практически бесплатно можно будет звонить. А почему? Потому что, во-первых, это экономит ваше время. То есть проще созвониться, чем сидеть и писать, печатать по клавиатуре, да. Во-вторых, это более теплые отношения складываются, более теплый контакт. Да, когда человек слышит ваш голос, вы слышите голос вашего новичка. Это более доверительные отношения, да, потому что когда человеку звонишь, уже другое отношение, нежели когда ты ему просто пишешь. То есть человек на этом уровне да, понимает, что э, это все серьезно, а не так, что какие-то переписочки в интернете. В четвертых это ну, такая некая оценка друг друга, да, потому как э, иногда смотришь вроде бы на картинке, на фотографии по страничке у человека, он такой весь из себя, да, а начинаешь разговаривать, ну, <laughs> не такой, да, совсем. Вот, поэтому тут вы можете не в том плане, что оценить там, хороший или плохой человек, ни в коем случае, да, мы этим не занимаемся, а в том плане, что насколько этот человек серьезный, то есть интересуется, он спрашивает, задает вопросы или нет. И даже сам факт того, что он вышел с вами на контакт, именно там в скайпе, в вайбере, да, в ватсапе, это уже о чем-то говорит. То есть это более-таки серьезные намерения. Если человек а, как бы пошел на то, чтобы установить эти приложения, да, это уже говорит о его серьезных намерениях в каком-то плане. Ну и в-пятых, это продает вам самим уверенности и в себе, и в своем деле, то есть то, чем вы занимаетесь. Потому как когда вы научитесь говорить с людьми именно вживую, а не просто переписываться шаблонами, да, вы сами вырастете как лидер, и у вас появится уверенность не только в себе, но и в своем деле. А именно это, в принципе, этого мы и добиваемся, да, потому как ну, не может человек, который не уверен в себе и в своем деле, в том, чем он занимается, да, достигнуть успеха. Согласитесь со мной, да? Поэтому а, обратите внимание именно на эти средства сопровождения новичка. Я вам просто советую, рекомендую, не бойтесь, потому что новички боятся, да, созваниваться, боятся личного контакта, боятся, что они, ну, просто сядут в лужу не смогут ответить на какие-то вопросы, поэтому начинайте с скайпа, там можно создавать групповые звонки, берете в охапку спонсора, еще раз говорю, да, договариваетесь а, о времени, когда спонсор может, когда вы можете, и ваш новичок, и втроем созваниваетесь. Спонсор первые встречи проводит а, за вас, может так сказать, да, но вместе с вами вы присутствуете, слушаете, потом вы уже... Знаете, что говорить, начинаете потихонечку сами говорить, спонсор вас подстраховывает. И потом, когда вы понимаете уже, что вы можете, в принципе, сами все это делать, да, вы уже вообще супер, вы уже практически готовый лидер. Вот. То есть, вот таким образом э, происходит сопровождение новичка. Как я говорила, шаблонов особо. Вообще старайтесь на шаблоны не надеяться, да, потому как это, ну, шаблоны есть шаблоны, да, люди любят живое общение, да, дружеское. Ну, и при любом варианте, который вы не использовали, главное, это дружеский настрой, такое создание дружеской атмосферы в вашей команде, да, найдите с новичком общие какие-то интересы, общие темы. Может быть, вы там одним видом спорта занимаетесь, может быть, у вас там пятеро детей у обоих. Может быть, вы учились там в одном месте, или жили в одном городе, да, ну, всякое бывает. Вот, найдите вот эти вот общие точки соприкосновения, и тогда у вас будут такие прочные отношения с вашими партнерами. Ну вот на сегодня, в принципе, и вся информация, которую я вам хотела сказать. Напишите свои вопросы, что я не рассказала, может быть, что-то не договорила. Я отвечу. Если все более-менее понятно, ставьте плюсики, вопросы, вопросы пишите. Давайте пока я... Если вопросы есть, я понимаю, что это нужно время, да, чтобы написать. Если есть вопросы, пишите. Я пока вам видео поставлю и... Запись пока выключу.